В этой сделке я зарабатываю уже 42 торговые сессии. Зарабатываю, значит нет убыточных стоп-лоссов. Началось все просто с тестирования экспериментальной торговой системы 5 контрактами, которая как снежный ком разрастается и сейчас это уже 40 контрактов. Прошли около 4600 пунктов и все это я показываю на канале самообучения трейдингу. Общий смысл этой торговой системы заключается в том, что пока мы находимся в сделке, мы ничего не зарабатываем, а как только выходим из нее и неважно куда пойдет рынок, зарабатываем. В предыдущей части мы быстро и сильно выросли, ссылка будет вверху. Находимся около глобального уровня. Глобальными уровнями я называю уровни от дневных таймфреймов и выше. Наблюдаем за ситуацией и делаем выводы. Еще ближе подошли к уровню и начался боковик. Поставь на паузу и напиши свои мысли, как поступил бы ты в данной ситуации. 7 долгих часов пришлось следить за графиком, было много мыслей и принято решение, что делать в той или иной ситуации. Что я и сделал. Вышел из сделки, посчитав, что начался отскок. и дальше без комментариев сейчас беспокоит только одно когда вернется цена назад а если только через пару месяцев в общем подписывайся на канал, лайки, колокольчики и смотри вернется ли цена назад или таких цен мы больше не увидим. Также переходи в плейлист, здесь множество живой торговли будет над чем поразмыслить.